Этому маленькому 4-метровому автомобилю уготовано место в истории. Перед вами Jeep Avenger, первый электромобиль в истории марки. Официальная премьера состоялась на парижском автосалоне, хотя изображение машины и некоторые технические подробности были известны и прежде. Однако теперь мы знаем о «Мстителе», а именно так переводится название модели, почти все. Представленную пока электроверсию в движение будет приводить электродвигатель, выпускаемый фирмой Emotors. Это совместное предприятие концерна Stellantis и японо-французского холдинга Nideclerua Samer, и мотор для Avenger'а, станет его первым продуктом. Мощность силовой установки 156 лошадиных, крутящий момент 260 ньютон-метров. Пластиковая панель между фарами имитирует фирменную фальши радиаторную решетку с традиционными для джипов семью прорезями, но в целом новинка имеет к Америке довольно опосредованное отношение. Ведь в основе тут лежит французская платформа CMP. Так что технически родней Эвэнжеру приходится автомобили вроде Opel Moka и Peugeot 2008. Однако заявленный дорожный просвет вполне убедительный для переднеприводного кроссовера 200 мм. Батарея емкостью 54 киловатт ч поставляет еще одно SP Стилантиса и китайской фирмы CATL. Обещан запас ходов в 400 километров по циклу WLTP, а в городском режиме и все 550 км. Считается, что среднестатистический европеец проезжает около 30 километров в день. И этот дневной запас энергии можно получить за 3 минуты на общественных быстрых зарядках. А за 24 минуты батарею можно зарядить с 20 до 80%. Это по-прежнему менее удобно, чем заправка автомобиля жидким топливом, но дистанция понемногу сокращается. Оснащение Avenger а довольно богатое. Помимо прочего, есть встроенный в кресло массажер и сервопривод пятой двери, за который, к слову, Скрывается основной багажник объемом 380 литров, плюс еще 34 литра в переднем отсеке. Чтобы сохранить интригу на будущее, компания показала еще и джип Avenger 4 на 4 который пока существует в качестве концепта. Компактная полноприводная электричка – это уже интересный проходимец, однако подробности пока держат в тайне. Выпускать Эвенджеры, а следом за электрокаром последуют модификации с двигателями внутреннего сгорания, будут с 2023 -го года на польском заводе Стилантиса в городе Тыхы.